как правильно нужно играть за И Если для тебя этот вопрос по-прежнему остается открытым, то я помогу тебе поднять твой скилл игры на этом удивительном персонаже. А тебе всего лишь стоит досмотреть это видео до конца и по окончанию просмотра твой скилл игры непременно улучшится, гарантирую. Ну а если ты уже умеешь играть за Биа как профи, то напиши мне свои советы прямо сейчас в комментариях под этим видеороликом. Я непременно учту и постараюсь на все ответить. Ну и вкратце немножечко расскажу. Биа это новый эпический персонаж, у которого 2400 очков здоровья, 800 очков атаки и суператака, которая вызывает рой пчел, атакующих все в пределе направления атаки и замедляющие врагов. Естественно, это без прокачки, друзья. Для того, чтобы получить этого персонажа, необходимо будет открыть не меньше 30 обычных ящиков и с некоторым шансом наша пчелка должна обязательно выпасть. В некоторых случаях бывает, что выпадает гораздо быстрее, но это как уже повезет. В общих чертах Бе это дальнобойный боец, играет за которого следует всегда сохранять дистанцию до цели, особенно если до вас пытаются добраться бойцы ближнего боя, типа Була, Эль Прима и так далее. Дальше же я расскажу о самом важном, так что пожалуйста не отключайся. Но для того, чтобы нагибать, необходимо понимать, как же работает атака у Беа. А тут все достаточно интересно, друзья. Атака основана на зарядке второго выстрела, а это значит, что если мы попадаем первым снарядом во врага, то мы заряжаем нашу атакующую пчелку, и вторая атака почти в три раза будет мощнее, при условии того, что мы второй атакой попадаем в противника. Если же мы второй заряженной атакой промахиваемся, то наша атака обнуляется и мы начинаем цикл атаки заново с простой обычной атаки в дефолтом случае, это 800 единиц. А проще говоря, стреляем, заряжаем и ваншотим критом. Как-то так, друзья. Этот момент улучшается путем достижения нашей био 9 уровня, на котором можно применять звездную силу. После того, как мы находим звездную силу для Биа, то нам после зарядки нашей основной атаки дают возможность один раз промазать без потери заряженного выстрела. Если же мы промажем дважды по цели, то зарядка опять-таки обнуляется». Вот такая вот механика атаки, забе и если правильно применять и всегда стараться точно целиться во врага и при этом успевать отбегать на безопасное расстояние и маневрировать от вражеских атак, мы станем имбалансной машиной для нагиба на поле боя. Дальше расскажу о событиях и тактике. Биа очень хорошо себя проявляет, если играть в события, каждый сам за себя и всегда выбирать для маневров открытые участки, чтобы можно было легко контролировать атакой любых жирных по здоровью противников и не только. В принципе, Биа чувствует себя комфортно практически в любом событии, если соблюдать правильную тактику игры за нее. Зритель, не отходи, гляди, самое интересное про тактику впереди. Основная же тактика боя в любом событии заключается в том, чтобы постоянно перемещаться по полю боя и сохранять дистанцию между противниками и нашей Беа, а конкретно не подпускать противника слишком близко и атаковать с расстояния. С помощью ульты или суператаки нужно замедлять врагов и добивать их. Это очень полезно в событиях типа Броу где необходимо остановить несущего мяч противника. Также немаловажно умеючи использовать все возможные укрытия и кусты. Играть по принципу вылез из-за угла, выстрелил, спрятался, перезарядился и снова выглянул и добил. Необходимо не стоять на месте и желательно регулярно менять позицию. Это нужно для того, чтобы вас не вынесли на упреждение уже возродившиеся дальники типа Брока, Пайпер и так далее. Ну и стоит ли играть за бе? Я отвечу, что конечно же да, друзья, и если на ранних уровнях прокачки персонажа будет сложновато, нужно будет к ней попривыкнуть. На девятом же уровне играть за бия одно удовольствие, потому что она выдает такие цифры урона, что практически любой противник с одной заряженной тычки будет сливаться, доставляя вам массу положительных эмоций и радости от победного поединка. Естественно, ты уже стал более скилловым игроком за B после просмотра этого видео, как я и обещал. И твой процент побед тоже увеличился. А если ты хочешь повлиять на развитие событий на моем канале, то укажи пожалуйста в комментариях бойца Бравл Старс, за которого бы ты хотел увидеть подробный подобный гайд. Или же просто напиши интересную тему, по которой ты бы хотел увидеть новое видео по игре Бравл Старс и возможно скоро ты его увидишь. Ну а если тебе нужно еще больше контента по Бравл Старс, то у меня для тебя есть целый плейлист по игре. Там ты найдешь много чего интересного. Ссылка на плейлист там внизу в описании под данным видео. Переходи, пожалуйста, и смотри, что я там вытворяю. Ну что ж, играть только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!